Представляем вашему вниманию огнетушитель углекислотный ОУ-5, он же ВВК-3И5. Углекислотными огнетушителями оо 5 рекомендуется оснащать общественные здания и помещения с наличием оргтехники, офисы, помещения вычислительных центров и сооружения промышленных предприятий, так как углекислотные огнетушители не оставляют после использования никаких следов тушения и не наносят никакого вреда электрооборудованию и различным ценным вещам. Ведь тушащее вещество огнетушителей данного типа не содержит в себе твердых частиц. Также данным типом огнетушителей можно тушить электроустановки под напряжением до 1000 вольт. Огнетушитель ОУ5 представляет из себя толстостенный баллон, в котором находится огнетушащий заряд, сжиженный диоксид углерода, он же углекислый газ. Сверху баллона находится головка, на которой расположено выходное отверстие с внутренней резьбой для соединения с растровом или шлангом. Рычаг пускового механизма и чека с пломбой. Для того, чтобы воспользоваться огнетушителем, необходимо вынуть пломбированную чеку, направить сопло в сторону очага возгорания и произвести тушение, нажав на рычаг пускового механизма. Во время применения, нажатия на спусковой механизм углекислотного огнетушителя, огнетушащий заряд, сжиженный углекислый газ, он же диоксид углерода, переходит в газообразное состояние и резко охлаждается до температуры минус 72 градуса Цельсия. Поэтому данный огнетушитель как нельзя лучше подходит для тушения электрооборудования и любых других ценных вещей. Ширина огнетушителя 14 см, высота 52 см. Масса заряженного огнетушителя 14 кг. Продолжительность подачи заряда 12 секунд. Расчет по площади до 18 м квадратных, Срок эксплуатации огнетушителя 10 лет. Огнетушители ежегодно должны проходить лицензированную проверку.